Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, продолжаем серию наших видео, сегодня без айпада, сегодня, наверное, попроще поговорим. Переключимся давайте, чтобы это не было неким таким занудством об одних и тех же продуктах, по предыдущему видео были комментарии, в основном два основных комментариях попроще покороче, да, то есть э, очень, очень, очень много воды, э, то есть конкретно, да, то есть в чем в чем недостатки и в чем преимущества. Давайте переключимся, сейчас мы, не, поверьте мне, мы не оставляем в покое страховую тему, там много о чем еще можно поговорить, давайте перейдем на другие. Будем идти по принципам наиболее, наверное, таких затратных для клиентов продуктов, да, то есть которые продаются и наиболее опасных, то есть те продукты, которые имеют наибольшее распространение, то есть где я вижу идет наибольший фокус внимания, куда непосредственно вкладывается и таковым продуктом, на мой взгляд, относятся Структурные ноты, Страховые э, структурные ноты, э, структурные продукты. Я не хочу сейчас э, рассказывать про виды структурных продуктов, э, я не хочу рассказывать про то кто и сколько зарабатывает. Есть различные, есть структурные продукты защиты капитала, есть барьерные. Но что нужно понимать самое главное, да, то есть если придерживаться нашей философии видео, то в этом случае мы понимаем, там нужно понять, где зарабатывает финансовая индустрия, то есть кто зарабатывает на продаже структурных продуктов. Первое создатель структурных продуктов, то есть тот, кто ее создает, по сути это эмитент ноты. И это первый вопрос, который должен быть задан инвестиционному консультанту, кто является эмитентом ноты, кто структурирует капитал. Почему называются структурные ноты? Потому что они состоят, то есть структурируется капитал двумя способами. В них всегда есть элементы безрисковые. Ну, малорисковой да, части, причем она составляет большую часть, и есть доля рисковой части, которая составляет малую часть, но при этом предоставляет очень большое плечо, огромное плечо, плечо доходящее до 1, 1 к 50, 1 к 100, 1, ну, то, то есть там э, заемный капитал очень большой, ж, ну желательно 1, э, 1 к 100, ну вернее 10 один к 1, 1 к десяти, вот сам, самая главная пропорция, потому что там как это выглядит, да если вдруг вот этот вот актив вы считаете, ну то есть как продают структурные продукты, да? грамотные, грамотные консультанты, не, опять я сейчас не говорю про сотрудников. Сотрудники банковской сферы, для которых продажа структурных продуктов cross-sell, то есть что такое cross-sell, это у вас есть продукт основной, кредиты и депозиты у банка, да, и получается из-за того, что доходность банков начинает снижаться, банки начинают понимать, что они теряют активы клиентов. И чтобы они активы клиентов не потеряли, соответственно, они пытаются найти кросс-сейлы, то есть какую альтернативу можно предложить для того, чтобы маржа осталась та же самой. А, и деньги не ушли, то есть, чтобы можно было дальше зарабатывать. Опять же, как это работает, ну, давайте там, почему банкам это выгодно и почему вы от банковских служащих все больше и больше начинаете получать такие предложения. А, смотрите, то есть, условно, ставка. Ставка рефинансирования там порядка 6% сейчас, да, то есть ставка по банковскому депозиту 5,5-7. А, соответственно, когда снижают ставку рефинансированию, там у нас глава правительства, президент говорит, снижайте ставку по ипотеке до 8%. То есть что получается? Фондирование условно у банков под 6-7%, ну, 5-7%, да, диапазон. Фондирование это привлечение ресурсов. Выдача кредитов от 8 до 15% то есть вот она эта маржа. Соответственно, если у тебя теряется депозитная база, ты не можешь выдавать кредиты. Но в кредитах дело в том, что у тебя процентная ставка это не чистая твоя маржа, то есть ты туда и риски закладываешь, резервирование, неплатежи, да, то есть чистая маржа остается где-то порядка 2-3%, ну от 2 до 5% привлеченных ресурсов. Поэтому, когда они начинают заниматься Снижая процентную ставку, то есть им нужен альтернативный продукт, внутри которого внутренняя маржа составит те же самые 3-5%. И поэтому сейчас предлагаются вот именно структурные продукты. И как они предлагаются? Опять у нас два варианта. Продает не профи, продает профи. Не профи продает следующим образом. Иван Иванович, у вас закончился депозит, мы вам можем вместо 8% прошлого года предложить ставку по депозиту только 5,5%. Иван Иванович в шок, какие 5,5% я забираю деньги. Окей, Иван Иванович, это может причем быть опережающим темпом заранее разработанный скрипт. Окей, Иван Иванович, у вас заканчивается депозит, ставка у него 5,5, вернее ставка у него 8%. Следующий депозит мы можем вам продлить только по ставке 5,5%. Но у нас есть хорошее альтернативное предложение, да, то есть структурно продукт он рассчитан если золото вырастет то в этом случае вы получите получить можете доходность до 20-30 процентов интересно вам такое предложение опять-таки человек некомпетентный говорит золото надежно от банка структурный продукт непонятно что-то но доходность до 30 процентов то есть играют на резонансе да то есть скрипт разработан на резонансе то есть пять с половиной процентов по депозиту или до то есть они же как говорят до 30 то есть звучит с фраза «до 30». Человек соответственно ловит фразу «до 30», но потом говорят. На самом деле, что значит «до 30»? Если золото вырастет на 60%, вы получите 50% роста. И в этом случае вы заработаете до 30%. То есть золото выросло 100% рост золота это 60. на 60%, это 60. 50% от 60% это получается 30%. И у вас еще есть защита капитала, то есть даже если золото не вырастет. В этом случае вы свои деньги получите, только вложенные. Никаких даже пяти с половиной процентов, только вложенные деньги через три года получите. То есть, как правило, срок длинный, не один год, а срок может составлять два года, три года, пять лет. Доходность никакая не гарантируется, в лучшем случае гарантируется сохранность капитала. И то как зарабатывать, да, там начинает уже, начинается уже игра, и игра начинается из-за того, что внутри продукта зашиваются опционы. Опять, я не хочу вам сейчас рассказывать, что такое опционы. Как правило, в опционах очень высокая, высокий риск продавца опционов. То есть тот, кто продает, но при этом это можно сделать. И вот в большинстве своем. Структурные продукты структурируются таким образом, что покупателем опциона выступает тот, кто создает ноту, а продавцом выступает клиент, который эту ноту покупает. Это, наверное, сложно понять. И, наверное, не требует сейчас объяснения от меня. Что нужно одно понимать: что имитент ноты, продавец ноты. Они гарантированно заработают свои проценты. Если говорить о том, сколько заработают, сейчас постепенно это снижается. Когда я продавал структурные ноты, доходность данных, маржинальность данных продуктов доходила до 6%. Были еще так называемые автокол ноты, то есть ноты, которые исполняются при соблюдении определенных условий. Допустим, все четыре бумаги будут вырастут за квартал, если все четыре бумаги, которые входят внутрь автокола данной структурированной ноты вырастают, он через квартал закрывается, клиенту выплачивается мизерный доход, потому что бумаги могут гораздо больше вырасти, мизерный доход по сравнению с ростом бумаг. И клиенту говорят, слушайте, вот отлично, да, у нас автокол сработал, вы в этом квартале получили 2% в долларах, поздравляем вас, это получается 8% в годовых валюте. Мы предлагаем вам следующий автокол сделать. Продают ему следующий автокол, в котором опять внутренняя моржа 4-6 процентов, и то есть получается, если правильно подобранные бумаги, то в этом случае клиент может четыре раза в год сделать автокол. И у него в голове, да, то есть как это подается, да, Иван Иванович, смотрите, прекрасный инструмент, мы с вами за год заработали с защитой капитала. 8% годовых, это же прекрасная возможность. И тихонечко смеются себе э, в рот, да, ну, то есть за спиной у клиента. Они знают, что с каждого автокола они взяли минимум по 6%. 6 умножишь на 4 – 24, это доходность, доходность клиента 8%, доходность имитента причем если это еще все делает одна структура, да, Имитент ноты, продавец ноты, то есть это одна структура, то вся прибыль его. 8% заработал клиент, 24% заработал посредник. Жестко. Я считаю жестко и немного несправедливо. А, поэтому какие вопросы нужно задавать продавцам ноты? Первое, кто имитент ноты, потому что тот, кто структурирует по сути, он отвечает за исполнение данной ноты. Если с этой компанией, банком что-то произойдет, это ваши риски, риски контрагента, которые несете. Второй момент, который нужно задавать вопрос, как структурирован капитал. Ну, если там названы какие-то конкретные истории, это скорее всего опцион с вероятностью 95%. Самое главное, если мы говорим о нотах защиты капитала, частичной защиты капитала, чем обеспечивается защита, то есть что это за облигации. Риск Газпрома, риск Сбербанка, да, то есть, что за облигации куплены на большую часть портфеля, когда структурируется капитал. Этот вопрос нужно задавать. И когда вы зададите эти два вопроса, то вы можете на самом деле, да, это не просто, да, это не сразу, да, возможно, требуется пройти какие-то курсы работы с опционами, но, тем не менее, вы можете, если получите внятный ответ, просто вам этого никто не скажет. Задаю собственной практике, и мы это особо не говорили, но тем не менее, вы, если ставите это единственным условием, скажите, я куплю на 10 миллионов вашей прекрасной структурной ноты. Если вы мне раскроете два обстоятельства, обстоятельства номер один, кто эмитент ноты, обстоятельства номер два, за счет чего происходит защита капитала, какими инструментами обеспечивается защита капитала, идеально там термшит, да, покажите мне. и Третье, какими инструментами, соответственно, обеспечивается доходность. Как только вам это все раскрывают, вы можете сделать это все сами. Вы можете сами купить опционы, вы можете сами купить э, инструменты, обеспечивающие защиту капитала. Да, в этом нужно разбираться. Да, в этом нужно получить ответы на данные вопросы. Вопрос лишь в другом. Стоит ли... Для, для кого-то просто нормально, и я слышал, есть консультанты в сети интернет, очень известные консультанты, которые говорят «ребята, не ваше собачье», ну то есть, когда мы, ну, когда я указываю на то, что вы зарабатываете чрезмерно много, да, человек за глаза говорит «не твое собачье дело, не считай мои деньги» и не спрашивай э, меня эти вопросы, сколько я на этом зарабатываю. Я просто показываю, есть инструмент, который, то есть как подается для клиента? Смотри, у тебя капитал 100% защищен, можешь до 8% годовых в баксах получить. А, нота имитируется имитентом АА уровень надежности, риск Газпрома, условно. Или там риск Сбербанка, или риск намура. И конечно, если ты просто вот эти вот факты выкладываешь перед клиентом, блин, защита капитала 8% годовых в долларах, прикольно, при инфляции 2,5, риск намура японского банка, классно, покупаю. Но когда ты понимаешь, что это может быть какой-нибудь автокол, и когда на, этой, на этом продукте заработает как минимум 4% только за продажу, но может быть имеет смысл просто поглубже узнать наполняемость этой ноты, из чего она сделана. И эти 4% оставить себе, и у тебя тоже будет защита капитала. И если 4% оставляют себе, а 8% отдают клиенту, то, скорее всего, твоя доходность будет 12%. Поэтому повышайте уровень финансовой грамотности. Структурные ноты, ребят, это зло. Это мо ⁇ сугубо мое личное убеждение, что это зло, я не видел в последние пять лет ни одной нормальной вменяемой структурной ноте на российском рынке. Да, для крупных игроков отдельно структурируется капитал с большими деньгами, не пакетные предложения. То есть там есть история, там действительно можно что-то интересное такое заработать, но то, что предлагается частным инвесторам с объемом, то есть с заведением сумм до 1 миллиона долларов, забудьте, даже не смотрите. На, там заработают все, кроме вас, вам отдадут в, в лучшем случае 30-40% доходности э, продукта непосредственно. А, кто-то более алчный, кто-то менее алчный, но вот лично мое мнение, что структурные ноты зло. При всем при том, посмотрите, что происходит в финансовой индустрии. Количество продавцов альтернатив и структурных нот везде и повсюду растет. Как вы думаете, почему? Да просто потому, что это очень маржинально для финансовой индустрии. А, вот такое видео. Может опять получилось немного долго, но по-другому никак, друзья. Надеюсь, что было понятно более простым языком. А, если понравилось видео, если есть замечания, возражения, что сказать по а, дискутировать, welcome, я с удовольствием посмотрю ваши комментарии. У меня же на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания, удачи и всего самого хорошего.